Не бойся. Со мной тебя никто не тронет. Два шарика Викосова. В хрустящем вафельном рожке. Отлично, Хави. Выбор человека, знаешь его толк морошный. Так что, рущу тебе рожок с уважением и почтением. Вот, с тебя два четверть. <связь> да, <связь> мы подняли цену. Не то, чтобы нам <связь> очень нужны деньги, а чтобы позлить. Вы не могли бы убрать ваг? <связь> да, могу. Но зачем? <связь> Это же бесплатно для тебя. Бери. <связь> Спасибо. <связь> Пусти <связь> меня за этой <связь> сигаретой. Спасибо. Привет, Хави. Ты чего тут делаешь? Не ты ли работал в утреннюю смену? Я... Да, вот захотелось мороженого. Пройтись поболтать. Не хочешь мороженого? Косовое. Как тебе? Вкуснятина. Черт, мне надо купить вату. Тут где-нибудь есть аптека? Ага, смотри, вон. Знаешь, Хави, мне нужно идти. Опаздываю. Кэрол. Аптека на первом этаже. Слушай, я... Да пошел ты. Кто не такие? Какие-то зомби. Зомби? Испания? себя Хави, ты как? Я у меня как-то ты лежал посреди коридора. Чудо, что ты до сих пор жив. 10 минут. Вот дерьмо, они окружили здание. У меня инфаркт каждый раз, когда они проносятся мимо. Черт, мама, наверное, переживает. Извини, Хави, сеть накрылась. Смотри, мобильник за 100 евро. Стоит только влипнуть неприятности, как он становится бесполезным. Грёбаные могилы. Грёбаные обычные телефоны. Успокойся. Мы выберемся отсюда, понятно? Машина начальника Кенда на парковке. Что за Кенда? Дай ему воды. Он сейчас сдохнет за жажды. Да, дай ему воды. Я Кенда. Кэрол всё верно сказала. Джип моего босса стоит на парковке. Ему он больше не понадобится. Ты со мной? Мы двинем их сюда только найдем ключи. А может быть, уже нашли. Где они были? Давайте выдвигаться. У нас есть еще 8 минут до тех пор, пока они снова тут пройдут. А не лучше ли через пожарный выход? Знаешь, сколько будет 6 на 4? 24? Молодец. Но это тебе ничем не поможет, если окажешься среди зомби. Джип моего босса спасет тебя. Послушай, Кенда. Мне кажется, будто там их миллион. Как мы выберемся без оружия? А кто сказал, что мы без оружия? Берите все, что хочется. Держи. Я не знаю, получится ли у меня. Моя рука... На твоем месте я подумал не о том, что получил по руке, а о том, что у меня есть другая рука, готовая драться. Быстрее, у нас есть 6,5 минут. Куда они взялись? Это вирус? Давай мы завтра все вместе купим газету. За мной Клифтон. Давай быстрее. не знал, что ветеринары в такой хорошей форме. Как и не догадывался, что они так хорошо выбирают парфюмерию. Это запах от меня. Утром, когда мы были в зале, продавец духов проходил мимо меня и... Ну, я не понимал. Здесь не курят. Твою мать, Пакита! Он уже не Пакита. Он больше никто. Ребята, он не приближается, Надо бежать. Один момент. С каждой минутой становится все веселее. Чуть-чуть-чуть. Уже почти добрались. Черт, что случилось? Есть кто-нибудь? Дверь может быть и крепкая, но когда я разозлюсь... Дверь открывается с контрольной панели. На этом этаже такая есть. Мы ее пользовались во время распродаж. Когда... Да-да-да. Меньше болтовни и больше дело. Я схожу, я знаю, как это работает. Круто. Кэрол, осторожней. Идем. Быстрее. Погоди. Быстрее. Вот. Твою мать. Ничего не видно. Что случилось? Что за херня у вас там? Секунду. Подсвети мобильником Амфави. Сейчас. Блин, где он? Найди его, господи, найди. Я ищу, но... Твою мать, они уже здесь. Нашел. Спокойней, Кэролл. Карл, на no помощь! Карл, помоги им, помоги им, Хайя! Крой дубанную дверь! Сейчас. Быстрее, быстрее. Все, я останусь тут один. Держи на всякий случай, если останешься один. Сделай что-нибудь. Прости меня. Нет. Ты видела? Они не напали на нас. Чего? Я говорю сейчас. Они все набросились на Кенда. Боже мой, Кенда, и с нами Но так будет, ты об этом думаешь? Но. Нет. Мы выберемся, смотри. Снаружи нет зомби. До пожарного выхода далеко? Мы идем через холл. Через что? Через тот холл? через главную дверь да точно сразу как только установлю мою сменную ногу что скажешь твою мать О, боже что ты делаешь заставляю тебя поверить мне хави хави Сухи. Я разбил много флаконов на входе. Вот почему они не выходят. Не знаю, Хави, но. Это безумие. Как и все, что происходит. А зак закончится все тогда, когда мы приведемся к зомби к магазину. И они сгорят в аду. Думаешь, этого хватит? Ты мне веришь? Верю. Да, давай начнем шоу. Что происходит? Зомби больше нет. Зомби больше нет. Хави. Зомби больше нет. Денис. Как тихо. Больше нет зомби, правда? произошло? Кто-то догадался, что духи убивают их. Духи? не привели их в парфюмерный магазин и сожгли в адском пламени. Кто догадался? Я не знаю. Но он герой. Да, точно. Хави, ты не идешь с тобой, со всеми нами. Лучше увидимся завтра.